Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark и в этом видео у нас будет на обзоре новый интересный проект. Проект называется AoudDefi. Здесь у нас токен Cryptium. Сейчас мы быстренько рассмотрим для чего у нас данная система создана. Скоро у нас начинается пресейл. Все будет очень круто, очень интересно. Люди, основатели проекта, проекта очень известные. Положили много денег в данный проект. В общем, это у нас компания финансовых технологий, которая предлагает уникальный венчурный фонд с гибридной криптовалютой. В общем, это у нас система подает хорошо для малого бизнеса, потому что мы не можем себе позволить, допустим, не ну, точнее не мы, а компании, такие как какие-нибудь мелкие, да, мелкие предприятия, не могут себе позволить, как компания Tesla, допустим, просто купить себе биткоина на полтора миллиарда с огромной волатильностью потому что для них это как бы не потеря в случае чего а для малого и среднего бизнеса хотелось бы более какой-нибудь стабильности данный токен похож чем-то на стейблкоины типа как USDT и тому подобные USDT. но это не совсем стейблкоин здесь все-таки волатильность есть определенная также это и гибридная крипта у нас получается. Здесь человек, допустим, создал свой там какой-нибудь малый бизнес. Он хочет поддержки. И получается, если этот проект проходит одобрение, он покупает, допустим, на ту сумму, которую ему надо получить поддержку, он покупает, допустим, там, на 100 тысяч долларов токенов. То есть, и сразу же эти 100 тысяч долларов его консервируется в токенах и держится. А соответственно, сам, скажем так, проект выделяет ему ровно такую же сумму. То есть, в итоге получается, у него и бабки есть в обороте. Но еще точно такая же сумма заблокированная. В общем, система там такая замороченная. Короче, ну-ка нахер, блин. Ладно. Как я здесь вижу. Как мы здесь можем заработать? Здесь не получится, я почитал, поизучал всю эту систему, здесь не получится так, что вы будете получать мега-пампы и на этом косить бабло. Здесь более такое плавное, стабильное, размеренное скажем так, получение дохода. Если, допустим, вы купили криптовалюту и просто ее, скажем так, стейкайте, держите, соответственно, у вас будет плавный рост идти вверх. И потом будет, опять же, общее сжигание монет. На данный момент у нас всего 100 миллионов монет. Я вам об этом чуть позже расскажу, там какое идет распределение, что к чему да как. Как я говорил, стейкеры будут защищены от потерь. То есть гибкий механизм, получается, предложение срабатывает при значительном падении цены. То есть есть определительный, скажем так, определенный какой-то запас. Который добавляется к стейкерам. То есть цена, допустим, упала на 5%. Вот стейкеров, которые держали, стейкали, у них на 5% криптовалюты добавилось в кошельке. То есть как-то вот так вот они все друг друга балансируют и держат. Чтобы не получилось так, что кто-то взял решил подслить рынок, и все остальные тоже как бы потеряли бабки. То есть этот механизм будет постоянно все урегулировать. Что у нас здесь? Опять же там про доходность, просит всю эту пишут, как бы То ладно, вот такое, как я говорил, 100 миллионов монет У нас Получается распределение идут такие 7,6 миллионов монет Уже частные, скажем так Инвесторам заблокированы На 5 лет 40 миллионов токенов Будет проданы на Uniswap По начальной цене 19 центов как По мне это неплохо ну и, в принципе, я не знаю, почему они такую дорожную карту сделали. И могли бы, конечно, и побольше подрасписать ее. Потому что у них сначала идет круудсейл на 100 тысяч долларов. То есть, я так понимаю, этот круудсейл, это они сами его и выкупили, данный токен, на 100 тысяч долларов. Чтобы у них был запас. Запуск токена на Uniswap, это нормально, да. Блин, но на Uniswap, конечно, ценнички такие поинтереснее. Поэтому, блин, лучше по ней это все на... Binance Smart Chain. Ну, опять же, это все у нас будет. Разработка токена. Опять же, запуск, маркетинг. В принципе, как и на всех остальных проектах. Белая бумага есть. Здесь вы можете очень много чего интересного начитаться, насмотреться. Мы это, конечно же, делать не будем, потому что, наверное, нахер эту бумагу будем сидеть тут 2 часа. Идем далее. Так, у нас на медиуме небольшая статьечка от Патрика Пуаре, опять же рассказывает как механизм это, все это работает стоимость актива равно количество умноженное на цену также приводит опять же здесь пример допустим вы владеете там с акциями Тесла составляет 850 долларов и начинаются расчеты что к чему да как оно идет я не думаю, что у нас тут прямо сейчас мега такие крупные акулы, какие-то киты залетят и будут вкладывать прямош миллионы баксов. Я вижу это так, посмотреть, как эта система запустится и заранее на старте как бы э, все видно, когда система уже запущена, что к чему да как. Поэтому можно попробовать взять там, не знаю, на 500 на косарик долларов данных токенов, посмотреть, как они потом выйдут на рынок. И как будет держаться цена, как это все будет работать в дальнейшем. Может быть такой вариант будет, что э, надеюсь, конечно же. Как мы все знаем, варианты могут быть, что можно и бабки потерять. Но раз так проект серьезно за все взялся, плюс они там маркетинговые агентства нанимают, довольно-таки неплохие. Я думаю, что цена может подскочить. Опять же, никто не знает сейчас, как будет работать в данный момент система. Ну, в принципе, немного, думаю, со старту прикурить можно будет. Ладно, идем дальше. Как это все э, подключить? То есть, все-таки они <сёкновение> решили на эту цепочку упасть. И надо, чтобы у вас на кошельке было хотя бы 20 баксов для комиссии. Это, опять же, если вы там делаете огромные, колоссальные покупки, потому что комиссия точно так же будет большая. И, конечно, как же купить... Э, получается Binance вот эти деньги, то есть USD, здесь сразу есть ссылочки, как зайти и настроить в MetaMask сразу ветку Binance Smart Chain, как ее подключить, чтобы можно было использовать эти токены там и покупать данный токен через эту сеть. Ладно, что у нас, ребята, дальше? По телеграмму у нас 3000 человек уже имеется, хотя проект еще даже не стартанул. То есть после старта у них начнется все очень активно развиваться. Дискорд, а, но ну, я считаю, что Дискорд уже не актуален, он уже, в принципе, умер. И мы имеем LinkedIn. Здесь точно также у них есть новости, публикации на странице. За этим можно за всем наблюдать и следить. В общем, ребята, для финансистов, для людей, которые владеют там малым и средним бизнесом, я думаю, возможно, это было бы интересно. Но, опять же, когда вы к данному токену, уже потом вы с него не спрыгнете. Это лично мое такое мнение. Поэтому изучите более детально, рассмотрите данный проект. На этом у меня, в принципе, все. Пишите все в комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.